Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. Считаете ли вы себя умным? Может быть, вы думаете, что вам всегда нужно говорить правильные вещи и давать лучшие советы, чтобы казаться умным. Но дело не всегда в том, что вы говорите. Иногда дело в том, что вы не говорите. Итак, вот несколько вещей, которые умные люди предпочитают не говорить на публике. Номер один. Я попробую. Делать или не делать, попытки не существуют. Мудрые слова мастера Йоды из «Звездных войн». Лучше всего слушать мастера, верно? Это здорово, стараться, прилагать максимум усилий к тому, что вы делаете, но слова «я постараюсь» могут стать причиной неудач и оправданий, если использовать их слишком часто. Это фраза, которую лучше не использовать слишком часто. Да, все мы в какой-то момент терпим неудачу в выполнении задач, но когда есть возможность, то лучше либо взять на себя обязательство выполнить то, что вы собираетесь сделать, либо придумать новую стратегию или решение, если вы не можете достичь своей первоначальной цели. Ищите новый способ решения проблемы, если старый не работает. Есть ли способ найти новое решение для достижения трудной цели? Второе – это нечестно. Умные люди учатся на своих ошибках. Они не проводят большую часть своего времени, жалуясь на прошлое. Вместо этого они извлекают из него уроки. Большинство людей знают, что жизнь несправедлива. В жизни есть свои взлеты и падения, необъяснимые недостатки и неожиданные проблемы. Когда вы слишком часто используете фразу «это несправедливо», вы просто напоминаете о том, что все и так знают. Номер три «Я сдаюсь». Хорошо знать свои пределы, но часто ли вы произносите эту фразу? Дело в том, что чаще всего сдаться бывает легко. Умные люди доказали другим свои возможности тем, что не сдаются. Когда вам захочется сдаться, спросите себя, способен ли я продолжать, если дам себе то, что мне нужно для выполнения этой задачи. Смогу ли я преодолеть это? Во многих случаях настойчивость и мотивация – это все, что вам нужно, чтобы продолжать и искать решение. Номер 4. Вы выглядите уставшим. Сколько раз вам это говорили? Виноваты ли вы в том, что сказали это кому-то? Это нормально – переживать за любимого человека или друга. Но если вы беспокоитесь о своем друге, лучше воздержаться от того, чтобы указывать ему на то, как устало он выглядит. Скорее всего, они и сами знают, как устало выглядит. Возможно, они тоже чувствуют себя не лучшим образом. Вы даете им понять, что все видят, что с ними что-то не так наименее полезным способом. Это если не будет последующих вопросов. Если вы заметили, что ваш друг выглядит неважно, возможно, вы могли бы спросить, как у него дела. Номер пять. Я не виноват. Если вы действительно не виноваты, лучше воздержаться от случайных фраз. Когда вы бросаете эту фразу в группе, когда вы сами не сталкиваетесь с ситуацией, это может означать, что вы готовы указать пальцем на кого-то другого. Или, если вы действительно немного виноваты в этой ситуации, это означает, что вы не берете на себя ответственность за свои поступки. И номер шесть. Я не могу. Ладно, ладно, иногда мы действительно не можем что-то сделать. Это справедливо. Но если вы слишком часто используете эту фразу, когда знаете, что способны сделать то, о чем вас просят, значит вы можете. Хорошо знать свои границы, но вместо того, чтобы сразу говорить «я не могу», сосредоточьтесь на «я еще не могу». Может быть, вам просто нужна помощь. Может быть, вы можете научиться. Может быть, со временем вы сможете. Умные люди смотрят на то, чему они могут научиться. Они стараются изо всех сил не ограничивать себя. На самом деле, они и не пытаются. Они либо делают, либо не делают. Как говорит Йода, попытки не существуют. Спасибо за совет, Йода. Спасибо за подсказку, умник. Итак, какие из этих фраз вы употребляете слишком часто? Являетесь ли вы поклонником Звездных войн? Поделитесь с нами в разделе комментариев ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал Немиркин и нажать кнопку уведомления, чтобы получить больше подобных видео. И как всегда, супер спасибо за просмотр.